Так, всем привет, прошлое видео вам понравилось, я решил, если увижу какую-то стоящую ММО, ну хотя бы дающую надежду, я буду ее озвучивать, если, потому что каждому объяснять, если в будущем я захочу рассказать, я просто скажу, там видео есть, посмотри, пожалуйста. Потому что каждому объяснять, что PAX Day, что такое PAX Day, все сказанное видео может отличаться от оригинала, то сильно меня не судите. Также ссылка на официальный сайт будет в описании под видео. Приятного просмотра. Это игра, для создания которой многие из нас тренировались на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Вот почему все в команде живут этой игрой. Потому что это игра, которую мы очень давно хотели сыграть. Мы говорим об этом почти 20 лет. О, да, абсолютно. Мы чувствуем, что создаем здесь мечту больше, чем наша собственная. Facts Day — это именно то, что вы хотите. Мир, он всегда рядом. Но самое главное, ты рядом с другими людьми. Это действительно то, что такое песочница. Речь идет о максимизации человеческого взаимодействия осмысленным образом. И мы считаем, что это святой Грааль дизайна ММО. Итак, игра называется Pax Day Мы называем ее божественным миром Он основан на идее того, как мы видим этот мир Как новый игрок, вы начинаете с того, что мы называем Hardlands Это безопасные долины, в которых вам разрешают строить с друзьями И создавать сообщество, заниматься ремеслом и иметь собственные деревни Это мирные районы, которые гарантированно не очень опасны так что вы будете относительно безопасности, когда будете в этих местах. Таким образом, у нас есть модульность, встроенная в то, как мы делаем визуальные эффекты. В таком подходе хорошо то, что мы также можем предоставить игрокам создание в игре большую гибкость и возможность настроек. В этом мы очень далеко продвинулись в PaxDay. Для игроков мы предлагаем персонажа, который имеет несколько разных слоев, поэтому в зависимости от типа игры, в которую вы как игрок хотите играть, мы можем комбинировать предметы, которые имеют определенные характеристики. Чем я горжусь в этой игре? Так это процедурным генератором костюмов и поверхности, который я сделал для искусства персонажей, который предлагает собой процедурный способ управления материалами и кожей в игре. Все это должно быть, по крайней мере, достаточно исторически точным. Кастомизация предлагает большое визуальное разнообразие. Затем вы можете отправиться в приключения, покинуть Хардлендс и начать исследовать приключения ПВЕ, которые гораздо более опасны, и испытания ПВП. Когда вы находитесь за пределами долины, вы практически не защищены божественным покровом. Что мы сделали, так это собрали множество мифов и басен со всего мира и реализовали по-своему. Магия реальна. Призраки, реальны Объем знаний неизвестен И он в основном играет на наших человеческих инстинктах Нам нравится дом, нам нравится уют Но нас все еще интересуют неизведанные приключения и опасности В этом мире больше, чем может показаться на первый взгляд Это также обеспечивает прогресс в игре Чем дальше вы уходите, тем больше опасностей и наград я думаю, что это займет очень много времени, если вы действительно хотите исследовать все в мире. Но да, он будет супер большим. Для PaxDay мы использовали Unreal Engine 5. Это позволяет нам создавать невероятно обширные миры с невероятной детализацией. У нас полупроцедурный подход, при котором человек принимает интересные и важные решения а потом компьютер дополняет все остальное. Вы можете изменять вещи действительно в больших масштабах за считанные секунды, достигнув сбалансированной игры, но с классными видами и эпическим пейзажем гор. В настоящее время мы сосредоточены на платформе ПК и планируем запустить ее в Steam. Мы также работаем над мультиплатформенностью. В дальнейшем игра будет работать на других платформах в будущем. Но в настоящее время основное внимание уделяется запуску на ПК. Конечно, идея, что мы хотим, чтобы в игру могли играть с любого устройства. Это способ ненавязчивого погружения полностью. Это было бы круто, если можно было входить бы входить в игру с любого устройства. У меня никогда не было игрового ПК. Я всегда восхищалась красивым миром, в который люди погружались на ПК. На самом деле, это мой шанс, как более казуального игрока, присоединиться к веселью вместе с основными игроками ММО. Имея свое собственное маленькое нишевое значение в мире PaxDay, если вам нравятся игры, которые выглядят похожими, но никогда не сталкивались с этим в контексте ММО, я надеюсь, что эта игра станет для тебя всем тем. Это как для очень беззаботного, так и для очень хардкорного. Вы встречаете эти два стиля игры. Вот где происходит волшебство. Они действительно нужны друг другу. Опытные игроки могут предложить новым игрокам. Новые игроки могут получить снаряжение и присоединиться в приключениях. Как соло-игрок, так и рандомный игрок. Вы можете обеспечить невероятную ценность, продавая ресурсы в разных поселениях. Вам не нужно участвовать в больших сражениях, но тот факт, что в мире происходит битва, дает миру контент. Вы увидите солдат, идущих на войну, вы почувствуете это. У каждого будет своя роль, потому что в мире Pax Day взаимодействие это все. Я был очень взволнован игрой, потому что я бегал по пустому миру. И я мог представить в своей голове, что в какой-то момент, через несколько лет, тут будет кипеть жизнь. Постройки. И это было... Действительно приятно. Я хочу быть частью строительства сумасшедшего мира. Это будет долгое путешествие. Мы считаем, что быть рабочим сцены Pax Day больше похоже на марафон, чем на разовое выступление. И это своего рода ключ к тому, чтобы выделиться в мире бильярда, подобно этому, а также создать вокруг него команду. Мы невероятно рады видеть, как игроки будут строить цивилизации: из маленького дома, в маленькое поселение, деревни, города, создание инфраструктуры для земледелия. Ремесла, кузнечного дела и алхимии А также в поисках ресурсов Изучения магии увидеть вещи, которые мы даже не представляли до сих пор. Вы знаете, что отличительной чертой любой хорошее ММО является теория того, как игра будет развиваться, но при этом полностью понимать, что игра через 10-20 лет будет отличаться от первоначальной игры. Это игра на всю жизнь. Я верю, что это будет что-то невероятное. Я не могу дождаться, как она им понравится. Да, я хочу видеть лица этих людей Открывающие для себя все, что мы для них придумали Цена принадлежит вам И нам не терпится увидеть мир, который вы сделаете сами Кто посмотрел видео, лайк поставил быстро То, что Розе самый лучший стример Я отвечаю Ну, вы сами понимаете Ну, вы видите, слушаете Он же крутой парень